Всех приветствую. Сегодня у нас за кошкам снег идет, там у меня распаковка. Начну с маленькой посылки. Кстати, не очень пришли нужные товары на этот раз, ну, кроме вот этих больших, маленьких. Это переходник. Нет, это. Сейчас посмотрим это. переходник для нити. Так, ладно. Это не особо интересные. Все для велосипеда. Интересные будут посылки, которые внизу. Так. Это замочки для цепи. Тоже довольно необходимая вещь. Здесь колушки. Колушки для палатки. Они у меня закончились и потерялись. У меня есть медные, но с ними, они тяжелые, с ними ходить довольно тяжело. Вот такие колышки. Покупал я, если не ошибаюсь, их на зуме. Острые. Легко вытаскиваться будут. С одной стороны, хорошо, что острые будут заходить легко в зиму, но с другой стороны, они будут все царапать. И мы переходим к большим посылкам. Вот здесь у меня беспроводные наушники. Сейчас я их быстренько раскрою. Достал я из коробки основной. Такой они коробочки продавались. Не помню, по какому принципу я их выбирал. Тут какие-то марки. М7, М917, 919, 911, не знаю, что это. Но ссылка там на них в описании. Они довольно-таки недорогие, но по отзывам они довольно хорошие. Здесь сразу у нас выдался пакетик. Пакетики у нас. Сразу вижу кабель для зарядки. И вот эти штучки для ушей. Оттечки эти. Одна упала. Так. Так, у нас все с этой стороны оказывается коробочка для зарядки еще зеркальная так, сами наушники тут еще и фонарик зачем то есть пленка можно снять этого зеркала, не знаю, зачем зеркало, пока не разобрал. Сейчас немножко разберусь. Наушники такие. Кстати, вот одна из них наушина мигала. Не знаю, что я нажал. Как они включаются, пока еще не в курсе. Но в уши вставил, вроде держится нормально. Сейчас попробую их, чтобы если их положить в коробочку для зарядки. О, кстати. Опа. Смотрите, для каждого уха свой индикатор. 84% зарядки левый, правый показывает. Тут зеркальце. А, кстати, вот здесь тоже показано. Я пробую сконнектиться и расскажу, что почему. Первый раз сталкиваюсь с такими наушники, но ну, мне довольно-таки неплохо. Вот такие характеристики. 4-6 часов ожидания. Музыку можно слушать 2 часа, что ли? И разговаривать. Попробовал я сейчас поговорить по ним. Вполне и звук хороший. И собеседник меня слышит. Вот это описание. можете перевести довольно красиво выглядит вот это который зеркало когда можно смотреться тут она еще отображает общий заряд вот это что такое заряд каждый каждого уха кстати можно слушать наверное по очереди допустим сначала с одним ухом потом другим не знаю работает так или нет думаю работает тут там, где палец нарисован, это тут можно регулировать громкость, переключать треки, удерживаем. Но я не разобрался. В 3 есть описание. Ссылку на этот продукт дам. Сейчас, пускай заряжается. И следующее, наконец-то, до меня дошло. Это дисковые тормоза. Кстати, они пришли и доставили их курьером очень-очень быстро. А, наконец, дошли. Говорю, потому что я их Долго выбирал, прежде чем заказать. Открыл коробку, довольно-таки хорошо упаковано. Сразу достаем диски. Ай, будешь... Первым делом у нас диски. Но диски мне пока не нужны. Нет, вот, у меня они есть, поэтому я их назову. Я не довольно весит. Дальше что у нас имеется? Никак обещали, они должны быть облегченные такие -то тормоза, и должны так называется камень. Круга классно. Шумано, как и обещали, шимано. На первый взгляд все очень и очень качественно выглядит. Это кажется задний и передний. И полный комплект. Эти переходники для переда и зада и все на днях буду устанавливать такая распаковка не получилась как обычно Здесь большинство большинстве своем плюс наушники тут если можно снять сниму я пленку почему нужно заряжается